Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне приготовить цыпленка-топака. Классного, острого, остроперечного. Вспомнилось мне, как мама такого готовила. Он был такой чесночно-насыщенный. Такой с поджаристой корочкой хрустящей. Короче, это здорово. Одна проблема с этими цыплятами. Пока жаришь, все вокруг делаешь жиром. Но ну, у нас сейчас тепло, поэтому я решил перебраться на улицу. И раз уж все равно угли раскочегаривать, то на гарнир у меня будет э, жареный салат. Или запеченный. Короче, салат из запеченных овощей. Для сегодняшнего блюда мне понадобится цыплята, понятно, баклажан, чили, перец, красный сладкий лук, чеснок. Для салата огурцы. Вот этот тоже сладкий перец и красный, желтый. Мелкий такой выбрал для красивой картинки. Помидоры черри. Для соуса возьму лайм. Масло оливковое, понятно, зелень, кинзу, базилик, укроп и зеленый лук. Да, и сливочное масло еще понадобится. Перед искочегариванием улей займусь цыпленком. Надо их подготовить, чтобы успели промариноваться. Надо разрезать их по грудке и расплющить как следует, чтобы при обжарке как можно плотнее цыплята прилегали к сковороде. У меня, к сожалению, нет в хозяйстве специальной сковороды, которая называется тапа. Да, такая чугунная с плоской крышкой, которую придавливают при обжарке продукты. Поэтому буду обходиться подручными средствами. Это я, кстати, не отбивну, делаю. Стараюсь разломить все суставы, чтобы при нагревании цыпленка не начала корежить. Отлично. Теперь с черным перцем. Его нужно дробить самостоятельно, чтобы получились достаточно крупные кусочки. Чтобы он был не молотый, не мелкомолотый, а именно дробленые такие э, крупненькие кусочки. Мелкие-то при обжаривании нравятся гореть. Вот так будет нормально. И теперь можно натирать пиццу солью и перцем. Но это еще не все. Перед искачегариванием углей я хочу приготовить острое масло для смазывания готового цыпленка. Сначала чеснок. А вот теперь эту ароматную смесь надо размешать с размягченным сливочным маслом. Гарматические то вещества, жирорастворимые. Mm, все, пусть настаивается. Отлично, вот теперь можно и углер скочегаривать. они их быстро разгораются, у меня времени только только с овощами разобраться. Присолить и масло сюда. Огурцы я тоже собираюсь вместе с остальными овощами поджарить, ну, или подпечь. Они на вкус получаются, ну, как цукини, только гораздо более нежными. А вот сладкий красный лук оставлю в сыром виде. Овощи у меня будут запекаться на непрямом жару. Пора обжаривать цыплят. Сначала надо подрумянить цыпленка с внутренней стороны. Как вы прекрасно понимаете, все это можно сделать на обычной газовой плите, ну, или на электрической. еще момент. Кладем мясо, в данном случае птицу, в очень хорошо разогретое масло, то есть высокая высокую температуру. Положили и сразу убавляем огонь до среднего. То есть нам нужно быстро подрумянить на цыпленка, чтобы он сок не начал давать, а потом доводить уже до готовности, поджарить эту сторону на среднем огне, чтобы он не сгорел. Отлично. Пока румянец старая сторона, подготовлена заправку для салата. В нее у меня пойдет цедры лайма, сок лайма. У меня цыплята молоденькие, маленькие, сами видите, поэтому готовятся очень быстро. Если вы будете обжаривать э, курочек крупненьких, то, естественно, так быстро они не приготовятся. Вот чтобы не сгорели, после того, как на второй стороне подрумяните, переворачивайте опять, добавляйте в сковороду немного воды, кипяточка, накрываете крышкой и доводите до готовности уже на пару. Так, что у меня здесь? О, какая красота! Цыпленок горячий, масло на нем тает и пропитывает шкурку ароматами чеснока, острота чили добавляет. Чума! Сейчас сдвину его в сторонку от углей, пусть минутку постоит, пока я салат заправлю. Наконец-таки можно приступить к терапии. Как я люблю цыпленка-табака, вы не представляете. Начну я с саватика. Так, с огурчика даже сказал, да, с огурчика. Слушайте, вот вы можете не верить, хихикать, но попробуйте. Он настолько нежный получается. Вот цукини только гораздо более нежный, такой а скользкий, классный. И за счет вот этого соуса а, лайма, цедры лайма. Олив кулмаз – такой скользкий, классный, очень ароматный, прям сказка. И, конечно, базилик обязателен, потому что базилик – это очень э, ароматная трава. И получается просто волшебно. Запеченные помидоры. М -м -м. Запеченные помидоры настолько из-за выпаривания влаги концентрируют свой вкус, настолько яркие становятся, что... Просто какая-то феерия. Так, и баклажанчик. Совершенно феерически получается салат. Теплый. Понимаю, непривычно, но очень-очень классный. Так, ну и теперь курочка. Ну-ка, я отломлю этот кусок. Ножка, смотрите, какая. М -м -м. Шкурка подрумяненная. Пахнет чесноком, перцем. Слушайте, как будто в детстве выжнулся. Такой ностальжи. Очень нежный цыпленок. Очень мягкий, очень сочный. Просто класс. Короче, готовьте. Обязательно сделайте вот это вот ароматное масло. Оно добавится с стороны чеснока. Если сразу натереть чесноком э, цыпленка, то чеснок начнет гореть, и это все-таки ухудшает вкус. И... Перец молотый. Даже если у вас нет ступки, можно э, раздробить, насыпав на доску. И плоской стороной ножа положите и раздавите. Так хотя бы, чтобы на половинку на 3-4 на кусочка каждая причина разломилась, и получится классно. Перец не сгорит-то это. Главное, не делайте слишком сильно огонь по с и все. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. А я вам М -м -м -м -м. Сказка. Волшебство.